Друзья, приветствую на своем канале. И сегодня в своем видео я расскажу, как убрать стрелки с ярлыков Windows 11. Итак, у меня открыт рабочий стол. И вы видите, что у меня созданы ярлычки Zoom, локальный диск C, этот компьютер, Microsoft Edge. Вот у меня вот эти стрелочки в квадратике. Это означает, что это ярлычки. Чтобы их убрать, нам необходимо сделать следующую операцию. Открываем реестр RecEdit Запускаем Далее нам необходимо Перейти HK Local Machine Software Затем Microsoft Далее Windows Windows Current Version Explorer И в Explorer создаем раздел, называем его Shell Icons, далее в этом подразделе мы создаем строковой параметр, называем его 29, открываем и вставляем значение, данное значение я укажу в описании, нажимаем ОК OK. и теперь нам необходимо с вами перезапустить проводник, Кликаем правой кнопкой мыши на пуск, диспетчер задач, здесь находим проводник и нажимаем перезапустить. Вот. Бывает такой глюк, что квадратики появляются, что для этого необходимо сделать? Обратно переходим в реестр, нажимаем значение 29 и удаляем данное значение. Нажимаем ОК, перезапускаем проводник. И, как видите, у нас со значков пропали стрелочки, что это ярлычки. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!